Приветствую! С вами Сергей Бердачук и в этом видео я хочу поговорить про ошибки, которые были допущены при добавлении статей на сайт. Конкретно, то что мы разговаривали. Вы предоставили отчет по работе по статьям. Если открываем статью, смотрим, что это вот за безобразие. То есть статья должна быть оформлена красиво и выглядеть как положено. То есть здесь нечитабельный текст. Это означает, что вы неправильно выбрали шаблон при добавлении, конкретно по шагам. Что мы договаривались? Давайте даже так. Пример покажу, как должна примерно статья быть. Заходим в пресс-центр, допустим, преобразователь ржавчины. Что такое преобразователь ржавчины? Должно быть слева быть меню с услугами на продукты, точнее с каталогом продуктов. Далее заголовок. Картинка, по клику на картинку должна быть большая картинка, достаточно большая картинка. Далее оформляем. Этот текст должен быть в, в H2 под заголовок. или Если он под, под заголовок, то H2, H3 и так далее. Желательно добавлять видео. Потом блок с релевантным продуктом. То есть, например, мы, если здесь речь о преобразователе ржавчины, мы смотрим, какие у нас есть продукты. Вот преобразователь, удалитель ржавчины. Находим там блок. Сейчас я его покажу где. Вот. И по аналогии его вставляем себе в страницу. Стоимость оттуда убираем. Вставляем только описание, заголовок, картинку, кнопки. В кнопках, вот если здесь посмотреть, здесь у нас еще... У метки прописаны, у ТМ метки при копировании тоже удаляем. То есть у нас должен быть чистый, остаться код только на страничку. То есть вот этот, этот блок и на кнопке и на картинке. То есть у нас, например, здесь показывает, что по клику я даже подведу сейчас, покажу. Вот здесь вот у нас путем видно внизу. Вот видите? UTM-метка прописана на кнопку и на картинку они разные прописаны. Пока что, ваша задача просто добавлять адрес на страницу. То есть вот этот вот, если я делаю докер Steel, нужно остаться адрес вот такой вот. То есть он при нажатии он должен открываться, открывать эту страницу. По завершению этого блока деляется блок с перелинковкой, то есть на релевантной странице как мы договаривались. То есть, на аналогичную страницу, либо же на тематическую страницу. Желательно добавлять видео. Видео берем из раздела «Видео». Соответственно, релевантное. Смотрим, какие у нас релевантные видео. Ну, например, смывка краски, преобразователи, удалите ржавчины, ржавчину. Да? Я нажимаю здесь. Вот он. Можно зайти на YouTube, внизу есть поделиться, блок HTML-код. Вот этот HTML-код вставляем в страницу. Ширину делаем, чтобы она на, на страницу улазила. Ну, 420 нормально, в принципе, здесь будет. Можно в настройках выставить чуть побольше, 480 или 600, да, 480 пускай будет. Так, это что касается, как должно быть, замечание. Я когда мы разговаривали первый раз, я давал инструкции на публикации статьи. Здесь внимательно прочитайте эту инструкцию еще раз. Особенно обратите внимание, как оптимизировать видео, как оформлять статьи и как добавлять статьи в WordPress. То эти три пункта на текущий момент вы должны были сделать. Я их пока что не вижу. Так, что там у меня играет музыка? я закрою остальные страницы по пунктам процесс добавления статей вот на этой странице как добавлять статьи в wordpress есть подробное видео с разбором конкретно под WordPress, как правильно добавлять статьи на сайт я вижу что вы его не, не смотрели надо внимательно просмотреть и делать именно по этой инструкции Это достаточно важно потому что за счет именно статей мы раскручиваем сайт у вас конкретно проблема то что вы сделали сейчас покажу где то там были ссылки я смотрю что вы добавили статьи вы не смотрели это видео там четко сказано. добавлять статьи как не как записи а как страницы вот этот пункт вы же сделали как запись соответственно здесь вот не те разделы нету пунктов родительской страницы это раз. Плюс вы не запомнили блок по заголовку, описанию, ключевому слову. То, что мы опять же договаривались. Читаем, что мы договаривались. Ограничимся заголовком title, плюс description, плюс релевантные картинки. В инструкции все написано, как это делать. Задание было по разделам. То есть надо сделать, заходим в раздел «Нужный». Вот здесь вот пресс-центр. Видите? Здесь есть разделы. Конкретно я вам указал, какой конкретно раздел, какие статьи добавлять. Здесь должны быть ссылки на эти статьи. Их надо руками будет потом прописывать. То есть, ваша задача, чем отмыть гарь после пожара. Я не знаю тут, чем смыть. Я даже не вижу. А вот, чем отмыть гарь после пожара. Первая статья. Вот ее надо сделать. Так, редактировать. Добавить страницу, новая вкладка. но ну, это сейчас делают новую вкладку. Добавляем заголовок. Просительный знак не надо ставить заголовки. Родительская страница. Здесь должна быть прописана та страница, которая указана в задании. задание было написано Уборка после пожара. Здесь вот должна быть выбрана пункт уборка после пожара из раздела пресс-центр так уборка после пожара вот она сам текст страницы и но я сейчас просто скопирую. Ставить. далее должен быть здесь уникальный заголовок как отмыть гарь после пожара ну допишем что-нибудь там действенные способы. Сейчас в визуальном редакторе что-нибудь выберем тут. Для избавления от Гарри после прожара. Берем просто в поиске. прописываем текст. Ну можно здесь выбрать, можно выбрать. Важно, чтобы он не совпадал с тем, которым был. Так, рассмотрим основные, самые основные способы, как дальше. Берем вот эту фразу, как отмыгать после пожара. Для этого Эффективно использовать специальные средства Так, сюда, в ту ключевую фразу, по которой у нас был изначально заказ Чем? Вот мы, Гарри, после пожара Кстати, почему у нас заголовок отличается от... Была ли у нас такая задача, как, как отмыть копоть? У вас не было заголовка, как отмыть гарь после пожара. У вас было чем отмыть гарь после пожара? Так и должно быть написано, желательно. Чем отмыть гарь после пожара? Здесь вот формируется строка, для того, чтобы она заново переформировалась, адрес просто удаляем. У нас получится здесь чем? Отмыть гарь после пожара. Вот так вот должно быть четко оставаться. Когда мы здесь выбираем страницу, после сохранения у нас здесь добавится полный адрес. По тексту внимательно смотрим. Вот эти вот все лишние фрагменты, которые скопировались из Word, надо убрать. Должен быть чистый код. По под заголовком Это не должны быть стронки, это должны быть h2 или h3 по иерархии. То есть в данном случае у нас заголовок H1 автоматически сформируется. Следующий подзаголовок H2 должен быть. Здесь опять же H2. Так, если еще, ну ладно, я пока оставлю ссылку на релевантность этот самый, сохраняю. Посмотреть. У Нас ерунда получилась. Проблема именно в том, что здесь выбран не тот шаблон. Шаблон надо выбрать публикация сайдбар или сайдбар публикация вот так. Вот то, что у нас получилось примерно. Открываем картинку. Смотрим. Картинка у нас на русском языке. Я четко прописываю обязательные условия, если я указал. Замечания, что файлы картинки обязательно должны называться в латинице что у вас получилось вот вы сохранили файлы они все на русском языке они должны быть вот так как в латинице видите краска по металлу и ржавчины размеры файлов у вас маленькие то есть я когда кликнул мне маленькая картинка она должна быть большая по крайней мере на экран примерно вот такого размера то есть ширина должна быть порядка шестисот восемьсот но тысяча нормальный размер при котором я так обычно загружаю восемьсот 640 сорок это такой то минимум где то что мы выбираем инструкции четко прописано как это делать опять же тут если зайти в тело как оптимизировать изображение здесь написано там рассказано все подробно внимательно почитайте так исходные файлы то есть их надо будет удалить и залить по новой взять картинки вот, например, у вас картинка относительно большая. Вот это. Средство против ржавчины. То есть, если открыть, то ну, в принципе, достаточно нормально. Хотя можно было бы и побольше стен. Вот оригинал. Ее. Вот. Его надо переименовать. Вот так. Средство. Вообще, на самом деле, там то, что мы пишем, мы пишем то, что изображено на, на картинке. Ладно, пускай это будет. Вот так примерно должен текст выглядеть. И вот сюда надо будет его залить по новому. Как отмыкать после пожара у нас, допустим, там было, посмотрим сейчас. Картинки желательно не квадратные, а делать их размером. То есть мы берем, скачиваем себе, я опять же там в инструкции давал Пикаса, делаем кадрирование и вставляем стандартные размеры. размеры. Обычно мы HDTV ждтв, 16 на 9. То есть всегда выбираем единый формат, как мы это делаем. Вот, допустим так. Здесь делаем экспорт, там выделяем вот размер, нужный нам. Но изначально желательно хорошим качестве брать картинку. Называем ее соответственно. Я же потом эту картинку будем загружать. Как отмыть? Как отмыть куб? Вот Здесь вот должна быть картинка. Это мы берем, удаляем. Ту, которая плохая. Загружаем нормальную. здесь указываем выравнивание слева ссылка на этот файл здесь указываем размер средний 300 размер и в парке прописываем смывка копоти напишем или удаление копоти там конкретно то что написано на картинке точнее вот это вот изображение должно релевантно этому тексту быть можно здесь еще подпись делать, вставить страницу. Вот получилась картинка. Так, здесь перепроверяемся. По формату текста сохранить. Находим. Так, что у нас не хватает? У нас не хватает. У нас есть ссылка на другую страницу. Потом надо будет поправить эти ссылки потому что адреса будут другие после того как поисправить то есть получится полная ссылка и нам надо добавить релевантный продукт это конкретно чем отмыть гарик после пожара это у нас продукт Mosbit turbo вот этот блок то есть берем его просто копируем фрагмент Здесь в редактировании я говорил Т метки здесь убираем раз 2 внимательно проверяем чтобы все работало чтобы никаких ошибок не было стоимость тоже отсюда убираем потому что она иногда меняется и на статьях она не нужна открыть страницу вот этот блок по нажатию у нас должна открываться страница продукты проверяем ссылки все, что работали эта ссылка тоже должна открываться открывается ссылка на другую страницу тоже должна открываться теперь смотрим картинку еще как Гарри. есть ли у нас картинка Ой, видео про удаление Гарри. Так, у нас здесь нету этой видеошки. Ну ладно. Я сейчас возьму, пока временно покажу питерского сайта. html-код и вставим где-нибудь по тексту, чтобы оно было релевантно открыть страницу. Вот примерно вот так получается у нас оформлена правильно страница. Здесь должно быть несколько ссылок на самом деле на релевантный Тема. Но ну, это дальше уже по перелинковке будет. Дальше этот чем отмыть? Гай после пожара копируем, заходим в родительский раздел, родительский раздел и здесь добавляем ссылку на нее. Мы ее сейчас списком тоже оформим, потом дальше были шли. То есть из родительской должна быть ссылка на дочернюю всегда. Нас просто сами по себе статьи не должны болтаться, они должны быть из пресс-центра. Мы должны зайти и найти там уборка после пожара, что мы могли всегда из меню дойти до нужной страницы. Просто так страница не должна болтаться на сайте, на нее кто-то должен ссылаться. Итак по пунктам еще раз проходим что у нас неправильно статьи записи я сказал родительскую сказал картинки на русский понятно вам код страницы не должен содержать никаких лишних теков. это мы вычищаем то есть вариант либо же добавлять просто текстом то есть мы, мы заходим например в текстовый режим сюда копируем текст Потом заходим в визуальный режим, в визуальном режиме форматируем все как надо. Сохраняем. Вначале, до того, как публикация, здесь просто сохраняем. и Смотрим, как оно все выглядит. Обязательно проверяем, как работает страница вживую. Открываем эту ссылку, смотрим, как она выглядит. Страница должна быть именно в таком формате. Подразделы оформляем H2H6. То, то есть, вот эти вот блоки под заголовки должны быть, если взять исходный код, они у нас должны раз вам быть обращаем внимание адреса ссылок должны быть на странице не в виде а вот этому вот я допустим сейчас войду сюда у вас видите вы добавили 1784 редактировать страница. вот здесь вот удаляем нажимаем ok она вам сгенерит, сгенерит правильную адрес страницы именно так она должна остаться Так. Каждая статья должна включать блок с ссылкой на релевантный продукт. То есть я показал, как это сделать. Вот этот блок. И ссылки должны быть обязательно на картинки в латинице. То есть вот эти, вот, вот эти ссылки должны быть в латинице. И сами картинки должны быть в латинице. Если я открою, то здесь вот, вот должно быть латинскими буквами написано. Через тире. Так. Желательно достаточно большого размера картинки. И, соответственно, после того, как вы их добавили, надо пройтись по всем страницам, про прокликать эти ссылки, чтобы они все проходили. И после чего прогнать программу Siauto Vision, чтобы не было битых ссылок. Вот, вот эта программа Siautal Vision. Проверить, что вы их все правильно собрали. На этом все. С вами был Сергей Бердачук. Сайт проекта. Больше это консультация в рамках коучинга по продвижению сайта. Используйте эти техники. Удачи вам!